Как заработать в ВКонтакте? Как заработать в социальной сети ВК? Взял сейчас для разбора новый сервис для себя, который называется Сендлер. И я сейчас поэтапно, по шагам буду его изучать, внедрять в свой бизнес. И получать от сервиса Сендлер тот результат, который мне нужен в деньгах. Вы можете наблюдать за всем этим, задавать свои вопросы, Повторять то, что делаю я и тоже получать уже свой результат. Итак, давайте начнем. Sendler это удобная платформа для организации массовых и автоматических рассылок, личных сообщений ВКонтакте от имени ваших сообществ. Ссылка на Sendler будет ниже. Если зарегистрируетесь по моей ссылке, то вам сразу на баланс еще придет 500 рублей. Что умеет данный сервис? Здесь можно почитать на сайте особенности э, сервиса. Вот то, что мне нравится, это то, что есть высокая доставляемость. стопроцентная доставляемость сообщений обеспечена согласием самих пользователей на получение сообщений. Для меня это действительно очень важно, потому что э, мы знаем, чем больше открываемость ваших писем, тем больше вы будете зарабатывать. Здесь вы можете прочитать сами, на что еще способен данный сервис. Вы можете здесь найти тарифные планы. Как видите, можно пользоваться бесплатно до 150 сообщений в день. Это очень круто для того, чтобы начать. И если вы даже перейдете на платный тариф, то это смешные деньги 150 рублей в месяц. И до 2000 сообщений в день. Я считаю это по-божески. И те деньги, которые вы можете зарабатывать, если будете правильно вести свой маркетинг конкретно во ВКонтакте, эти суммы могут быть пятизнаками и шестизнаками. И вот эти 150 рублей в месяц, и даже 600 рублей в месяц, и даже 1350 рублей в месяц, которые вы потом можете платить в будущем, это копейки по сравнению с тем, сколько вы будете зарабатывать. Итак, давайте сейчас эти уроки будут практическими, поэтому тоже вместе со мной регистрируйтесь. Для этого просто нажмите «Зарегистрироваться». Итак, обратите внимание, я сразу вошел под своим логином ВКонтакте в данный сервис. Сразу хочу тогда вам сказать, что перед регистрацией в сервисе Сендлер попросит вам дать разрешение подключить различные функции в кабинете Сенлер, Поэтому совсем соглашайтесь, потому что если вы не согласитесь, то вы не сможете использовать данный сервис на все 100. Обратите внимание, у меня тоже есть на балансе уже 500 рублей. И у вас будет на балансе тоже 500 рублей, если вы зарегистрируетесь сейчас ниже по ссылке. Здесь вы можете найти ссылку на помощь. Поэтому все вопросы, которые у вас будут про то, как пользоваться сервисом Sendler, вы сможете также найти еще в службе поддержки самого сервиса. Ну и напомню, я со своей стороны тоже буду делиться с вами опытом пользования данным сервисом и буду выкладывать для вас в следующих видео Отчеты, в которых вы сможете увидеть, что я конкретно делаю, чтобы получать желаемые результаты. Понятное дело, если я начну зарабатывать от этого сервиса, вы тоже это увидите. И я вам покажу, что для этого я сделал. Итак, если вам хочется продолжения этих видео касательно заработка денег ВКонтакте, используя сервис Sender, то обязательно ставьте лайк сейчас этому видео и можете написать какие-то свои вопросы, на которые я буду отвечать в следующих сериях видео, посвященные данной теме. Еще раз повторюсь, что вам нужно сделать прямо сейчас. Обязательно зарегистрируйтесь в данном сервисе и поставьте лайк. Напишите свой вопрос, если он у вас есть и ждите следующих Видео на данную тему. Будем зарабатывать в ВКонтакте вместе с вами и делиться друг с другом опытом.